А ты за Я говорю. Мозг. Эй, кто Моз. Мозг. Мозг. Ты редца, без с ⁇ ну, Мозг не жараться. Мозг по-блой у меня. на вс ⁇ висит Мозг не А ты. Жир пожу. Йо-йо. дай, мы берем музыку, инвестируем базай. А, а, а, а, а. а,